Два месяца назад я удалил свою страничку социальной сети ВКонтакте. Это была вынужденная мера, когда полковник полиции, сотрудник Центра Э, принес на судебное заседание скриншоты с моих социальных сетей, для того, чтобы обвинить меня в причастности к деятельности якобы экстремистской организации и лишить меня пассивного избирательного права. Я не жалею о своем решении. У меня есть возможность восстановить страницу, но я этого не сделаю. Последнее время я практически не посещал социальную сеть ВКонтакте. Лишь иногда делал репост новостей, которые считал важными. И отвечал на сообщения близких. Я много раз слышал фразу «Уходите из ВК». Но всегда надеялся, что у меня там нет ничего такого. Меня больше нет ВКонтакте. Уходите и вы.